Привет, студент! Формула удачного дня проста. Бодрость духа, хорошее настроение и выпуск студенческих новостей «Универньюз». С тобой Оскар Галимов. Сегодня в выпуске ты увидишь. Рустам Миниханов и Ильшат Гафуров посетили чемпионат WorldSkills в Объединенных Арабских Эмиратах. Для студентов КФУ с лекцией выступил Энрике Морейро Коста из Бразилии. Смеются все. В Казани стартовал второй международный стендап-фестиваль. Президент Татарстана Рустам Миниханов и ректор КФУ Ильшат Гафуров Посетили чемпионат World Skills. Он проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. Подробности в сюжете Артема Тупичкина. Ректор Казанского федерального университета Эльшат Гафуров с делегацией Республики Татарстан во главе с президентом Рустамом Минихановым посетил соревнования по профессиональному мастерству WorldSkills 2017. Чемпионат проходит в Объединенных Арабских Эмиратах в городе Абу-Даби. Соревнования проходят в шести блоках профессий строительство, IT-технологии, искусство и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта. Церемония награждения победителей и закрытия чемпионата состоялось 9. 15 октября. В ее рамках прошла презентация России и Казани, столицы WorldSkills 2019, а также передача флага соревнования Российской Федерации. Помимо посещения соревнований, у ректора Казанского Федерального Университета запланированы встречи с руководителями университетов-партнеров КФУ. Также он посетит ведущие вузы и научные центры страны для изучения перспектив сотрудничества. Артем Тупичкин, Универньюз. С 19 по 21 октября в КФУ проходит Международный саммит языков и культур. Основное направление работы форума — сопоставительное и сравнительно историческое изучение культур и языков. О том, как это было, ты увидишь в следующем сюжете. С 19 по 21 октября в КФУ проходит Международный саммит культуры и языков на базе Института филологии и межкультурных коммуникаций имени Льва Толстого. В его рамках планируется обсудить вопросы взаимосвязи культуры и языка, связи многоязычности, поликультурности общества. Это большая площадка для обмена мнениями. В рамках саммита у нас запланировано проведение четырех международных конференций, а также семи симпозиумов и круглых столов, а также... В отличие от предыдущих лет, мы запланировали еще вечерние мероприятия, «Вечер науки» перекрест... на перекрестке семи наук. На форум приехало 250 ученых из многих городов России, Армении, Китая, Германии, Турции, Италии, Ирана, США, Украины, Японии и других стран. Основное направление работы форума – сопоставление и сравнительно историческое изучение культуры языков, а также клиническая прикладная лингвистика, билилингвальное образование, технологии интегрированного обучения. Запущено три пилотных проекта совместно с Казанским федеральным университетом, направленных именно на стандартизацию на нормы речи среди детей. Если все пройдет благополучно и Казанский университет сохранит свои лидирующие позиции, то данный проект будет выведен из стадии пилотного и будет применяться повсеместно. Для участников саммита это возможность обменяться мнениями и опытом с коллегами из зарубежных стран, чьи взгляды системы образования существенно отличается от принятых канонов в Восточной Европе. Все желающие параллельно могут расшириться свои знания о науке и стать посетителями научной науки. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз. В Казанском федеральном университете проходят события международного масштаба. Математический форум начал свою работу. Подробности смотри далее.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 А представил ее студентам сам господин Инрике Морейро Коста. Чем запомнилась прошедшая встреча, расскажет Адель Шамилова.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 На протяжении трех дней будут проходить отборочные этапы, по итогам которых самые лучшие стендап-комики войдут в состав галоконцерта, где они поборются за главный приз в 50 тысяч рублей. Все было очень смешно. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ News. А на этом у меня все новости на сегодня. Надеюсь, твой день оказался удачным. С тобой был Оскар Галимов. Пока.